Мне в конец понравилось, очень понравилось, очень сильно понравилось все делать, как мы там делали, все, что там... есть чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто,